Ребят, мы прошли с вами Вардена и, ну, блин, ну, мы прошли с вами, короче, Вардена, ну, я за телепортация лазерный зрение, красные когти, похоже, с помощью ледяного заряда ты можешь замораживать людей и предметы. Звучит интригующе им. Эф. А, не Эф и на так. О, Паша! Тут перезарядиться надо. Who's next? next? Опа-ша, ребятки! Цинниковские! Сейчас вы можете на меня напасть, но вы не нападете, так как все это симуляция. Кинзи создана специально Кинзи для меня. Так, сейчас не расстайте только, ребят. А не у него щит же, забыл. <звук> убийство расколом. в этого тут есть. Ну Но... я. Ну это симулятор, симуляц. По... Примените мороз заряд Кинглевов. И появились, сетя... похоже, что данные могут быть внутри сервера, бывают за рядом. Не, ну это я знаю. Я не Варден, что тут делает? Что забыл, Варден? Черт, ничего себе вошел приятель. Посмотрим, могу ли я помочь? Хорошо, теперь ты сможешь вас. Воз... Это выглядит, как Семьяк добавил защиту в код варвардинге. думаю, что его отбил. Что еще есть новое? Не оружие. Поэтому используйте But, well. Лишь работать невербально, хотя на оказаться сложнее может быть. Ну да, так стопроцент на окажется сложнее, я знаю. Спасибо, Кинзи. Горячо-холодно, полезно. Энтер, продолжить. 2000 налика, на ранг пятый! и заряд FF. Элемент заряда заморозка. Гипноз на G будет. На H там какой-то еще будет. что то типа того. Ну, а на куну ударить этим зарядом ледяным. заморозили. F, freeze, G, G гипноз. О, о, о, о, о, о, о. Это надо так сделать. Это... Это пам-пара-па-па-па-па. Yeah! S. Кстати... Сразу три? Не, ну тогда это надо оставить мне. Ребятки, мы прошли с вами босса Вардена и, ну, побег, вырваться из симуляции. Нам надо вернуться на землю. Побег, побег, я, главное, эм, ну, инструкция симуляции, это тебе танк. Нет, главное, задание лучше вырваться из симуляции, Потому что ну, я знаю, что будет. Эм, я, я сделал дверь, через которую ты, твой разум, сможешь вырваться и симуляции, и вернуться в свое тело. Иди к ней. Кит, да, я отправляюсь. Кинчик, вы какие вырваться? данные у нас есть по его вторжению? Он. Есть хорошие новости, они взяли не всех, однако очень многих из того, что мне удалось шевелять, все симуляции предназначены для самокомных и способных особей размеров. Ха! Умных и возможно? Чёрт, какая же это... Какая же эта штука огромная. Так много людей, Короче... как только выбрать и симуляции смогу твою связь с местным этот таз невозможно брать твое тело здесь в реальном мире, без необратимого повреждения мозга без необратимого подтверждения мозга ага не ну блоки кластеры данных блоки данных Дата кластеры 13 у меня уже. 13 мне нужны. Еще, еще, еще, еще. Больше блоков данных, блин. Мне нужно очень много способностей. Ребят, вот реально, дофига фига много надо. 1600, 1700, 1800, 1700, 2000. Новая сенсорная это вообще не сенсор. Потому что там без святых, там, блин... Не, ну если бы эта бы игрушка выходила бы в разрез с основной игрой Saints Row, то я бы, может быть, и сказал бы, что это да, это Saints Row. Ну, или до Saints Row выходила бы, то я бы реально сказал, что это да, это Saints Row. А так оно выходит. Промах при быстром беге 1, опыт 1. Честно говоря, я не видел уже босса очень дол долгое время. Целых три дня. Как она выйдет? Даже целых четыре дня, как если, пос если так посмотреть. Нет, даже два дня, потому что вчера было вроде воскресенье. сегодня понедельник. Церквушка. Звон Звони где-то. В Дальге или вблизи. Где так? Где дата-кластер? Я слышу... Блок данных. А я лучше буду их назвать дата-кластерами, потому что ну я так привык. Не привычный так говорить. е, -е, -е, -е. 15 блок. 15 дата-кластеров собр собрано. Тут мы реально как с вами, как супергерой с какой-то там из прототайпа. Так, стоп, надо, надо, надо, надо, не, на тап. Извиняюсь, ребятки. Нет, даже не на тап. Надо выбраться и симуляцию на... А на эскейп надо нажать. Извините, ребята. Так, я... Эм, настройки, надо настроечки. Настроечки, настройки. Надо зайти в настройки, Ну, ладно, можно... Не, ну, на самом деле... У меня на F, тут на F, на клавишу F. Это... Заряд ледяной, а я не могу сейчас э, садиться, точнее, в машину туда получается. Идем по основным заданиям с вами, ребята. Идем по основным заданиям, заданицам. Я конструктор в твоей реальности, я разрушаю что хочу, я создаю что хочу. Денег, ура! В моей реальности даже я не могу быть конструктором, потому что я знаю кто такой настоящий конструктор. Это же все же как бы игра, по идее, это должен быть пацан, а не девушка. Поэтому тут, ну, такие немножко слова громоздкие, фразы точнее. Немножко не такие, как у девушки должны быть. К примеру, я добавила несколько этих стоек для стриптиза. У девушки же не должно возникать таких э, вопросов, таких точнее слов. У моего персонажа возникает, поэтому, ну, как бы, это же... Yeah. Немножко, ребят, подтормаживает игра, ну, потому что, ну, я, собственно, играю с винды десятой... Наверное на винде Да Да тем более она не активированная Вообще никаким макаром Для меня только существует, короче, Сенсоро 1, Сенсоро 2, Сенсоро 3, Сенсоро 4, ну и Сенсоро Get Out of Hell, потому что Get Out of Hell, это, по идее, завершение всей игры, завершение всей части, а Сенсоро 5 как будто бы не существует вообще. Не, ну она, конечно, может существовать для вас, но для меня ее нету, для меня Сенсоро 5 не существует, короче. Для меня существует только Saint-Ro 2, Saints Row 3, Saints Row 4, но Saints 5, Get out of Hell еще есть дополнение. Дополнительная игра про Джонни Гетта. Ноксвелла. Не, ну, я тут, да, я тут сглупил, конечно. Надо было покупать себе на... Так, сейчас на тап нажму. Надо было покупать себе парня с этим... На Escape назад надо, на улучшение. Надо было себе все же покупать пацана с этим, способности. Нужно было бы покупать себе... Пацана с этим. Да, это портал будет позже ну по транспортным средствам нужно было себе покупать брата нас с этим на форсаж shift у каждого транспортного средства будет форсаж